Привет! стори как форма подачи информации или оформления контента сегодня очень популярна и эффективна. Но почему некоторые истории цепляют больше, чем другие? В этом видео я хочу порассуждать на эту тему и поделиться своими идеями, каких историй или, скажем так, чего именно в историях, как мне кажется, сегодня не хватает. Итак, поехали! стори это прием когда информация подается посредством рассказывания истории то есть не просто подаются какие-то факты либо доносится какая-то идея а это все запаковывается в определенную историю история имеет определенную структуру у нее есть главный герой с которым что-то происходит сюжетная линия имеет свою логику есть вступительная часть есть завязка там разворачивается какой-то сюжет сюжетная линия есть основная часть и заключение в которые с содержится главную идею, которую нужно было как раз донести. История работает эффективнее, так как пока разворачивается вот сюжет, можно почувствовать ситуацию, возможно, отождествиться с главным героем, понять вообще, насколько это близко, полезно, нужно или, наоборот, не нужно. И сама идея, когда она подается в контексте истории, она звучит ярче, она лучше, она запоминается, она как бы проживается вместе с главным героем. Yeah истории могут использовать спикеры когда делают презентации это очень эффективный прием удержать допустим внимание аудитории в форме стори могут быть рекламные ролики может быть статья как история можно встретить историю в виде в форме видео комиксов мемов то есть каких-то картинок или визуальных зарисовок что такое стори и как создавать историю на эту тему очень много материала на просторах интернета основы я здесь напомнила дальше я хочу поделиться своими идеями каких историй как мне кажется сегодня не хватает все о чем я буду говорить это приблизительно об одном и том же но вот только с разными оттенками считаю что сегодня в историях не хватает самое главное искренности и вот в чем может выражаться эта искренность мы дальше поговорим Давайте начнем с самого распространенного. Сегодня популярная история успеха. Сюжетная линия, как правило, о том, что э, главному герою было тяжело, он проходил через какие-то трудности, испытания, но потом он что-то нашел, осознал, не сдался и добился успеха. Это хорошая история, поучительная, но мне кажется, что успех это процесс, это путь, который состоит из множества этапов. И на этом пути, как правило, может быть 10, 20, 30, двери закрыты и только потом одна открытая дверь, за которой мы видим явный успех, а до этого идут попытки, которые ни к чему не приводят. И это те этапы, где я лузер, где я ничего не добился. И это неотъемлемая часть процесса, это есть в жизни у каждого человека. Чтобы картинка была целостной, я расскажу свою историю неуспеха, вот где я лузер. Однажды в один прекрасный день меня уволили с работы с должности руководителя отдела маркетинга с крупной компанией. Я там проработала больше года, то есть это не было о том, что я не прошла, допустим, испытательный срок. И я старалась, работала, показывала какие-то результаты. Понятно, что я расстроилась, но для меня эта история или, правильнее сказать, опыт был о том, что Самая первая моя реакция на увольнение была вот, мыслить шаблонно, стереотипно. Раз уволили, значит со мной, со специалистом в сфере маркетинга что-то не то, иначе бы меня не уволили. На самом деле в компании поменялась часть персонала. Пришли новые люди, если быть честной, я со своими взглядами, подходами и даже где-то со своей системой ценностей не совсем туда вписывалась. Мы были разные и не совсем подходили друг к другу. И вот эту сторону вот ситуации я увидела не сразу. К слову, профессиональный HR, либо менеджер под персоналу он подбирает человека на должность и смотрит не только на его профессиональные характеристики, но и на то, как этот человек впишется в коллектив, насколько он подходит по психоэмоциональным характеристикам. Ну и дальше. После этого, вот после увольнения, я какое-то время была в статусе безработной. Я искала работу. На поиске работы нужно, естественно, время, чтобы найти компанию, либо проект, где ты хочешь работать. И это был период, когда в своих глазах, вот пока я не проработала эту историю, и в глазах некоторых знакомых я стала вдруг лузером. Но лузер – это часть процесса. Без этого вот, лузера успех невозможен. И вот таких историй неуспеха, как мне кажется, сегодня очень не хватает. Следующий шаблон историй – у меня яркая, необычная жизнь с видео с путешествий, необычных мест, с мероприятий, встреч. У меня в жизни все ярко, активно. Вот это все в тренде. Понятно, что у каждого человека это есть. Слушайте, но вот если быть честными, большинство дней, если на события смотреть вот обобщенно, поверхностно, они проходят по принципу день сурка. Каждый день немного похож на предыдущий. И не принято говорить, что у меня в жизни вот какой-то период, где ничего не происходит такого уж яркого. Ну вот обычно дом, работа, семья, домашние дела, походы в магазин и так далее. Вот существует даже какой-то стереотип, что если у тебя вот так все однообразно, ты как-то неправильно живешь. Это считается какой-то серой жизнью. А в жизни бывают такие периоды, даже затяжные периоды, когда это так и есть. Вот такие повторяющиеся дни сурка. И разнообразить их можно только в мелочах. выловить вот, какие-то моменты. Простая чашка кофе в кафе, прогулка наблюдение за осенью, как все красиво, как постоянно меняются краски. Вот мы ловим моменты и в этом находим разнообразие. Просто к слову, удивительные приключения кота. Вот как вам такая история? Обыденных, обычных, спокойных историй, как мне кажется, сегодня очень не хватает. Давайте дальше. Еще один оттенок, на который стоит обратить внимание. Очень много историй, построенных по шаблону ⁇ Я идеальный ⁇ или история о том, что кто-то живет идеальной жизнью, вот кто-то живет четко по расписанию, все успевает, бегает по утрам, хорошо выглядит и так далее. Это часто очень классный, даже вдохновляющий пример. А в каком-то плане вот ты смотришь, ну раз кто-то смог, значит и я так смогу, это вдохновляет. Но вот история о том, что я не идеальный, их тоже не хватает. Я не идеальный, это по факту история о том, что я обычный человек. А обычный человек, понятно, может быть и сильным, и смелым, все успевает, но он может быть также и слабым. Быть слабым – это про лень, про то, что я иногда прокрастинирую, про то, что я там поел или поела после семи, проспал и так далее. Рассказывая историю, вставляя в нее лучшую версию себя, мы упускаем целостность нас самих, целостность жизни, потому что в жизни есть все, каждый проживает разные эмоции, разные состояния. И тут нужно признать, что чтобы рассказать историю, что я не идеальный, нужно набраться смелости. И это не очень принято, это не очень в тренде. Вот все, о чем я говорю, это про искренность. И таких оттенков искренности можно находить очень много. И в таких историях, когда мы показываем себя настоящими, может быть э, намного больше мотивации, вдохновений. Такие истории могут быть э, более цепляющими для людей. Понятно, что никакой человек не захочет открываться полностью. Есть какая-то приватность, но вот вопросы в балансе. Уже очень привыкли мы говорить в медиапространстве, об одной крайности, о том, что мы идеальные, активные, успешные, живем насыщенной, яркой жизнью. Для баланса нужно истории разбавлять и добавлять туда и другую сторону медали. Поделитесь в комментариях, а какие истории вам заходят, было ли, было ли это видео для вас полезным, была ли информация для вас полезной. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал Просто про маркетинг. Ну и до встречи на канале. Пока! Thank you.